Всем привет, на связи экс-золотой директор корпорации ТИАД Виктор Бондалет. И в этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, как корпорация ТИАНД вышвыривает своих лидеров, топ лидеров за борт как котенков, итак, ребят, прежде я хочу с вами поговорить без галстуков, да, то есть, как видите, я в домашних условиях. Это мой офис, я строю домашний бизнес без какой-нибудь фальши, без какой-либо подготовки. Я беру и записываю это видео и не для того, чтобы прохайпиться. Да? То есть вот многие предприниматели сетевого маркетинга бегают с одной компании в другую и для того чтобы как-то что-то на что-то сыграть они начинают говнецом поливать свои предыдущие проекты при том при всем что в их результате либо без результатности ну то есть если у них нету результата не виновата компания от слова вообще. и я впервые когда-то записал подобное видео буквально чуть больше двух лет тому назад, когда уходил с компании Nell International. Но, кстати, видео вы можете посмотреть где-то здесь. Я его выложу вам, чтобы вы тоже посмотрели. Но я хочу обратить внимание, что я не поливал дерьмищем извините меня за французский, а саму компанию. Я наоборот ею восхищался и говорил, насколько она крутая и классная. И я рассказывал не о компании. Я рассказывал, как поступила команда. То есть мой спонсор выше стоит как она поступила и почему я не рекомендую идти в команду к этому спонсору но я рекомендовал идти в компанию Enl international хоть я и ушел с этого проекта сегодня же я хочу с вами поговорить о том как меня просто лидера не буду называть топ лидеров потому что я считаю что топ лидер это ранги с товарооборотами там от 100 тысяч долларов и так далее у меня был товарооборот более 33 тысяч баллов, да, то есть если вы знаете немножко маркетинг-план корпорации Тиандэ, 33 тысячи баллов за июнь месяц, и меня просто поперли с корпорации Тиандэ. И сегодня я хочу вам рассказать, почему это случилось, почему я уже не в Тиандэ, и для чего это видео вообще снимается, для того, чтобы хоть как-то открыть глаза тем лидерам и топ лидерам, которые остались в ТНД, и чтобы они знали, что им ожидать в дальнейшем, и чтобы они не удивлялись, и что они не летали в облаках и не носили розовые очки. Какая корпорация замечательная. Ну, кстати, я тоже так думал, и давайте теперь немножечко по порядку. Как я попал в корпорацию Тянде? Я второй раз пришел в корпорацию Тянде, потому что первый раз мое знакомство с корпорацией было, если не соврать, лет 9 тому назад. И я э, в корпорацию ТНД пришел на Артема Нестеренко. Наверное, вы все знаете данного человека. Если не знаете, то обязательно узнаете, потому что это э, вполне знаменитая личность в индустрии сетевого маркетинга. Тем более, он является сегодня основателем своей сетевой компании. Я когда-то пришел на его харизму на его стержень внутренний и остался вместе с ним а, строить а, бизнес сетевого маркетинга именно в корпорации тнд я был тогда в компании ну, плюс минус там два года чуть больше и опять же я ушел с корпорации тнд потому что пошел с артемом нестеренко в другой проект качать так сказать другой проект а, вместе с ним. И так далее, да, то есть это первое мое знакомство. И когда у меня чуть больше двух лет тому назад у меня возникли трудности в компании NL International, да, то есть опять же вы можете посмотреть видео, сделаю такую отсылочку, чтобы не пересказывать, не тратить ваше и мое время, у меня возникли трудности. И тогда, знаете, я я не бегу, я не ищу там, где трава зеленее, я иду Um туда на кого я могу положиться и когда у меня возникли трудности в нл International, я был в хороших отношениях с игорем и ламарой жабиным и первое что мне пришло на ум я к ним обращусь да то есть я к ним обращусь за помощью в принципе мне игорь очень много помогал решать конфликты с нл ну, интернешнл как бы не самой компании на International, но со спонсорами как себя поступать в том либо ином случае потому что они были чеками номер один своей сетевой компании. То есть на тот момент в корпорации T&D. И они мне помогали. Несколько месяцев я все-таки боролся за свое место в Enel International, но потом, так сказать, все вышло за рамки и я решил, что мне необходимо убегать. Убегать в какую-то супер-пупер компанию, где все говорят и кричат о формуле 1.9.90, ты войдешь в топ-1%. Блин, ребят, на самом деле, вот моя ситуация такова, что вы в любой компании можете реализоваться. Арифлейм, Faberlic, Кирбалайф, Amway, любые компании, неважно сколько они на рынке, в сегодняшних реалиях, если вы будете уметь развиваться через интернет, вас не должно касаться Формулы 1.9.90. Это может касаться очень топовых лидеров, за которых идут большие крупные команды, которые могут осилить рынок, открывать новые рынки, пахать как валы. Потому что э, ответственность в Формуле 1.9.90 это когда на тебе ответственность развития компании и просто проваляться вот так вот ноги закинут на облака либо что-то с чем-то не получится так вот, ребят, я обратился к Игорю и говорю, вот у меня такие-то так, условия. Я занимаюсь инфобизнесом, я обучаю предпринимателей сетевого бизнеса, сетевого маркетинга. У меня в планах огромные амбиции, да, то есть в планах большие идеи, миссия, которые я хочу воплотить, я хочу создать свое сообщество, хочу объединить множество предпринимателей сетевого маркетинга под одним куполом, да, то есть под одним флагом, не в, не в своей сетевой компании, а в принципе за идею для того, чтобы мы вместе Вместе обучались и чтобы я спокойно мог развиваться развивать свой образовательный бизнес и параллельно я говорю, хорошо, если, если нету в ком, у компании запретов, если ты ручаешься за компанию, если ты становишься моим грантом выживания, я приду к тебе развивать. Бизнес. И Игорь мне дал добро, сказал, все, все окей, видишь, я там уже долгое время в корпорации, у нас все замечательно, все очень круто, сейчас корпорация смотрит в интернет, она поддержит и много-много другое. Окей, для меня это было достаточно. И этого было на самом деле достаточно до определенных моментов. Я очень быстро начал расти, потому что со мной ушел костяк моей команды. Нас ушло немного. Нас ушло где-то с NL Интернешнл, с моей командой человек 20-30. Но эти 20-30 человек сделали революцию. Мы из-за лета выросли на 420%. Я сразу же на второй месяц закрыл ранг директора. Вот тут вот можете видеть сертификат. Вот тут вот ранг директора. Потом на третий месяц гранд директора. Вот можете видеть зелененький, а, зелененький а, сертификат. Как видите, я хоть уже и бывший лидер а, Тианден, но у меня руки не поднимаются как-то снять эти сертификаты. Потом буквально через полгода я закрываю серебряного директора, и через год я закрываю золотого директора. Мы росли очень быстро. Я за полгода а, вышел на авто-программу, на авто промоушен Вот там есть сертификат. Мне есть еще сертификаты по магистру продаж, по благодарности, по развитию через из интернет я даже можно сказать стал а, первым человеком в беларуси который так быстро развивался через интернет и даже возник вопрос как мне выводить деньги но это все мелочи а, беда пришла буквально первый такой а, щелчочек а, в тендэ а, приш, пришел ровно через через ну, не через год сколько это прошло Полтора года, наверное. Нет, полгода. Через полгода. Первый такой вот звоночек произошел через полгода, ну, 8 месяцев. То есть вот я пришел 28 мая два года тому назад, 2018 года, в ТНД, 20-х числа, где-то мая. И в феврале, в январе-феврале, Игорь с Ларой жабиной уходит с ТНД. Представляете, чек номер один мой непосредственный спонсор уходит с TND. И тогда мне Игорь очень много рассказал ужасов по поводу самой корпорации TND насколько они а, недобросовестно относятся к своим лидерам к топ лидером в принципе к партнерам насколько ну, очень очень много как бы таких фактов я сейчас не хочу ничего рассказывать потому что я принял нейтральную ситуацию то есть я не собирался я не я не человек который бегает с проекта по проектам потому что вот что-то с кем-то случается вот я никогда не понимал вот этих межличностных терок ну ушли ну дай бог вам здоровье вот игорь Сломара шли меня ни, ни капли обиды не ни, никакой на них не осталось хоть я и на них пришел а во вторую степень на тяндэ но я уже был достаточно самостоятельной единицей самостоятельным лидером который никак не связывал свой успех либо не успех от решения моих вышестоящих спонсоров каждый из нас делает свой непосредственный бизнес и каждый из нас несет ответственность за свои результаты игорь сломары жабины ушли они сейчас создали свою сетевую компанию небольшие умные большие молодцы растут процветают и мне не было важно что мне игорь говорил и тогда даже компания помню в феврале месяце собрала всех лидеров жабиных а нас повезли за бесплатно в сочи мы провели несколько дней мы общались знакомились и знаете меня очень сильно воодушевило их позиция. мне вот есть три правообладателя корпорации тяндей вот они лично с нами встретились нас немного было сколько там 20-30 человек но мне очень сильно понравилась их позиция они слушали народ они спрашивали совета как нам продвигать дальше как какие вы предложения вносите что вы можете посоветовать что вы можете порекомендовать и у меня возникло такая такое чувство что блин круто нас хотят слышать что а, от нас зависит как бы будущее корпорации и мы можем повлиять на их развитие а, мы остались развиваться с командой мы росли очень быстро росли и да произошел какой-то такой небольшая стагнация я добился золотого директора и где-то около года я стоял на месте ну там плюс минус там 20-30 прироста было да то есть но мы там стремительно не летели вверх тем более там от меня очень сильный лидер ушел в другую сетевую компанию но мы очень быстро восстановились и в принципе вот этим уже летом, в июне, я был уверен, что мы за это, за это лето опять же сделаем рывок и к осени мы закроем новый ранг уже жемчужного директора, там, который делает 50 тысяч баллов и так далее. Но буквально пару месяцев тому назад началась очень интересная ситуация. Сразу же хочу сказать, что после ухода э, Игоря Ломары Жабиных, э, я стал под компанию. Да, то есть я стал под компанию, и как бы правообладатели стали моими непосредственными спонсорами. И буквально, э, буквально весной я попал в клуб сытых, э, в клуб сытых фрилансеров. Есть э, такой клуб где э, обучаются фрилансеры разным профессиям там э, таргетированной рекламе контекстной рекламе копирайтингу инфозапускам, автоворонкам и так далее и тому подобное хоть я и не фрилансер но так как я маркетолог мне очень ну это необходимое знание знания опять же любому топ лидеру лидеру который хочет масштабировать себя как личность и при всем при том что у меня свой образовательный бизнес я обучаю всего маркетинга и мне постоянно нужно держать руку на пульсе и как бы э, постоянно расти в этом плане. И буквально весной я собрался сделать запуск, да, то есть буквально весной я собрался сделать запуск, я его сделал. Была передышка у меня очень длинная, я год до этого вообще не делал никаких инфозапусков. запусков, ну то есть я не проводил больших марафонов, а, и тут я его решил сделать. Как раз вот пандемия, ковид, вирус. Мне было сцикотно, извините за французский, потому что люди все боялись будущего, не знали, что будет с работой, как бы боялись тратить некоторые деньги. Я боялся, что я сейчас вложу последние свои деньги, да, которые у меня есть в трафике, и я вообще его никак не куплю. Но мой наставник теперь уже, так сказать, партнер по моему новому клубу, по нашему новому клубу, потому что мы сейчас открываем клуб сытых сетевиков где будем обучать предпринимателей сетевого маркетинга с различных сетевых компаний, он тогда мне сказал, не ссы. Да, то есть есть такая еще книга, несы, да? Давай, делай. И тогда я сделал и провел успешно свой запуск, свой марафон, когда при вложениях, так сказать, сколько я тогда вложил, около 70 тысяч рублей там, в трафик, в дизайнера, в таргетологу заплатить, я буквально за месяц заработал больше 380 тысяч рублей, и сейчас бы точнее, там чуть больше даже уже 400 тысяч рублей российских и конечно любой наставник любой человек который сопричастен к данному событию попросит отзыва правильно и вот мой сейчас партнер то в тот момент мой наставник именно в обучении да, который я внедрял при запуске сказал слушай давай я возьму с тобой интервью ты поделишься своими результатами и я такой, блин, ну, окей, очень круто, конечно, я готов поделиться результатами мне что, это ж, ну, как бы я ничего и никого не нарушаю, да, то есть, ну, как бы не то, что не нарушаю, я, конечно, чуть чтобы бы нет. И тогда у меня Давид а, взял. Интервью, где я поделился, как я благодаря его знаниям заработал эти деньги. И в принципе я с открытой душой, с открытым сердцем сказал, порекомендовал своим зрителям, что если есть фрилансеры, есть люди, которые хотят обучиться маркетингу, если хотят обучиться рекламе, инфозапускам и так далее, обязательно обращайтесь в клуб сытых фрилансеров. Это все, что вы там все, все эти знания получите. И я выложил это видео на Facebook. И так как наши правообладатели корпорации Тиандэ очень активненько тусуются в Facebook, произошел первый звоночек. Ну, это уже, наверное, второй звоночек. Да? То есть после ухода Игоря Жабины, когда он мне рассказал, в принципе, отношение Тиандэ к другим. Но я как раз был, помню, я иду с пробежки со стадиона, и мне в WhatsApp пишет один из правообладателей. Не буду я переходить на личности для того, чтобы потом как бы ну, не будем. Все мы знаем, к чему это может привести и зачем это нужно. но один из правообладателей мне как бы начал писать. Слушай, а как ты так заработал? А давай-ка... А, а, Давай-ка я там 10 тысяч, а, а ты заработаешь там 50 тысяч. Давай 100 вложим и 500 заработаем. То есть такие, знаете, а, а, вопросы с подковыркой. Я пытался, в принципе, все объяснить. Могу даже переписку в WhatsApp. Надеюсь, они там не, не сотрут ее. А, я объяснил, что это обычный инфобизнес, инф, обычный инфозапуск, да, то есть вложил 70 в трафик, провел марафон, обучил, продал свое обучение и вот заработал такие вот деньги. И вроде бы я даже не придал особому этому отношению, потому что со своим уже бывшим спонсором в лице правообладателя корпорации... В принципе, это было нормальным иногда в 12 ночи задавать каверзные вопросы и требовать на них какие-то ответы. Вот, и мне на следующее утро в CRM-систему, которая идет от корпорации, мне с этического отдела отправляют вырезки с этического кодекса. Как будто я нарушил, если не ошибаюсь, я обязательно здесь приложу скрины этического кодекса корпорации ТНД, что якобы я нарушаю пункт 10.1 и пункт 10.2, которые гласят, я приблизительно вот накидаю, не буду сейчас, ну, не буду искать чтобы зачитывать что это знаете когда в других сетевых компаниях запрещают участвовать в других сетевых проектов с уровня директора и выше и так как я был уже золотым директором это четвертый директорский ранг в корпорации ТНД, и якобы я нарушаю что я участвую в какой-то mlm компании и использую свою аудиторию для того чтобы построить сети в другой сетевой компании я вам предоставлю вы сами все почитайте Прекрасно поймете, да, то есть, чтобы все было прозрачно, что я ничего не придумываю. Я тоже не придал этому никакого отношения, хотя я задал вопрос: я знаю прекрасный этический кодекс, но какое это отношение имеет ко мне, мне так и не ответили. Ладно, окей, я особо не обратил внимания, немножко так возмутился, но ладно, бог с ним. А дальше что произойдет? Это прям вообще из вон выходящего, что вы можете вообще придумать и представить, за что вас могут попереть с сетевой компании Ну, не с вашей. Надеюсь, ваша компания сетевая нормальная, с этим трудности не возникнут. Но слушайте, что было дальше. А, помощник Игоря Жабина ко мне написала и э, спросила, не против ли я, если Игорь Жабин у меня возьмет интервью в преддверии ассамблеи млм лидеров, который он проводит уже несколько лет. И вот в сентябре месяце собирается следующая ассамблея сетевых предпринимателей в Москве, да, если я не ошибаюсь, пиар такой, да, то есть съезжаемся. И э, Игорь Жабин берет у лидеров, и топ-лидеров, интервью, общается с ними. То есть берет такую ценность, да, то есть вот у него была за цель провести 100 прямых эфиров с лидерами, стоп-лидерами других сетевых компаний, как сам, ну цель такая, для того, чтобы дать ценность. И, ну, конечно, ребят, ну, мы все маркетологи, мы все умные люди, и для чего это все делается? И почему я согласился? Я, так как интернет-предприниматель, я знаю ценность аудитории, и вот такие интервью... Мы с друг другом делимся аудиторией, да, то есть э, моя аудитория, часть пойдет э, к Игорю Жабину, э, подпишется в инстаграм, а часть Игоря Жабина аудитории пойдет ко мне подпишется, потому что я даю ценности, я вполне э, ну, делился бы очень э, классной информацией. Я, конечно же, согласился. И э, за сутки э, Игорь и я в своих социальных сетях э, выставили анонс, что буквально э, вот завтра у нас пройдет интервью, присоединяйтесь, подписывайтесь в Инстаграм, все будет очень круто, очень классно. И э, вот тот анонс, который был у Игоря Жабина нашел второй правообладатель корпорации тянды и слил первому правообладателя то есть не будем по именам но в любом случае наш нашел скинул скинули в личку и мне правообладатель начинает целое утро прозванивать пытаться дозвониться я ну она перед этим отправила скрин нашего интервью жабиным и я понял, блин, разговор будет непростой и так как у них скорее всего остались межличностные отношения, так как человек с товарооборотом в 5 миллионов баллов, извините меня за французский, в самой последнем ранге ушел с корпорации, понятно, что у правообладателей с этим человеком ну, не будут самые лучшие отношения. И эм, я не брал трубку, я решил, думаю, я перезвоню и пообщаюсь спокойно после уже интервью, для того, чтобы не портить себе настроение, чтобы не портить вот эту энергетику, чтобы выступить перед людьми хорошо и качественно, все-таки я дал добро и отказываться ну, я не вижу смысла. И перед этим я связался с игорем рассказал ему что вот тут вот наш правообладатель пытается наверное со мной связаться наверное хочет что-то переубедить меня либо вот как-то повлиять на то чтобы я наверное не выходил с ним на интервью на что мне игорь дал очень интересный совет виктор ну блин если он говорит слушай виктор если у тебя будут какие-то трудности давай мы может отменим ну как бы мы не будем проводить потому что я не хочу чтобы у тебя были потом проблемы я говорю какие у меня могут Могут быть проблемы я что-то нарушаю либо что а почему я должен отказываться проводить с тобой прямой эфир а, Ну, я не вижу никаких трудностей и на что мне игорь сказал ну ты на всякий случай созвонись да то есть ну с правообладателем у -у узнай, что хочет по какой причине что и как ну я и последовал его примеру да то есть ну его рекомендации а, оставалось полчаса до интервью и мне настойчиво продолжала дозваниваться правообладатель. Я, я написал, давайте мы созвонимся чуть позже, потому что я сейчас занят. Мне она написала, что это займет всего лишь 5 минут. 5 минут, ребят. Ну ладно, раз 5, хотя, зная правообладателя, это никогда на 5 минут не выходило. Но я имел уважение к человеку, и если надо, значит надо. Я вышел на связь, и там начался трэш. Передавать вам, что там было, я просто-напросто, наверное, не буду и не в состоянии. А, никакие аудиодоказательства я не буду прилагать. Хотите мне верьте, хотите не верьте. Это мне без разницы, честно. Моя задача донести до разумных и слышащих людей а, то, что было. И сначала разговор был а, в темпе вальса. Ну, то есть, вроде бы все спокойно умеренно и мне правообладатель говорит ты не должен ну, вот коротко если сказать ты не должен выходить с игорем на связь я говорю почему как почему неужели ты не понимаешь почему ты у тебя сейчас есть выбор либо мы либо игорь хотя там совершенно другие фразочки вылетали в сторону игоря но не факт я говорю почему я должен выбирать Игорь мне ничего плохого не сделал, он меня никак не обманул и так далее. И на что последовало следующий момент, что начались оскорбления. Ну, если вот так уже довестись, да, то есть мы общались около получаса, и а, были даже такие фразы, я даже запикивать не буду, когда мне говорили, ты же хуйней занимаешься, ты, ты что думаешь, что люди на тебя идут, а не на наш продукт и не на нашу компанию? И знаете, для меня это стало э, вообще, ну, это уже, это, это знаете, уже стало дело принципа. Я пришел в сетевой маркетинг не подчиняться кому-то. Если бы я хотел иметь начальника, я бы остался на железной дороге и работал дальше, спивался, скуривался и, возможно, не уходил с университета и пытался идти по карьерной лестнице, прогибаясь под э, приказни начальника. Я понимаю, что сетевой маркетинг – это не мой бизнес. И, ребят, запомните, сетевой бизнес – это не ваш бизнес. Поэтому я всех вас в своих образовательных курсах, в своем обучении, в своем клубе обучаю делать интригу, обучаю строить ваш бизнес, когда компаниям смена маркетинг-плана, смена качества продукта, никакой кризис не может повлиять на ваш доход. Потому что когда им что-то не понравится – им будет пофиг, что у тебя двое детей, и то, что ты лишаешься дохода, да, то есть создав им когда-то товарооборот в более чем 33 тысячи баллов, да, то есть, ну, это больше 25 тысяч долларов, грубо говоря. Понимаете, ребят? И поэтому им это не нравится. Они мне сначала начали тыкать, что я занимаюсь инфобизнесом, мне начали тыкать, что якобы я нарушаю этический кодекс, да, то есть опять же посмотрите вырезки, пункты, да? что я якобы строю малый бизнес какой-то, да, то есть дав интервью, сделав призыв, идите обучайтесь таргету и так далее. Второй момент: они мне прямо дали знать, если ты выйдешь на связь с Жабиным ты поставил себе ультиматум то есть они мне поставили ультиматум и еще э -э начали матами со мной общаться человек который говорил что она специализируется э -э, в конфликтологии минуточку внимание в конфликтологии когда от меня лидер большой шел там с товарооборотом в шесть-семь тысяч баллов она прям там говорила, я тебе помогу, я конфликтолог, я решу эту проблему. И тут мне звонят с пены у рта, говорят, ты не, ты не должен выходить а, в интервью с Игорем Жабиным, и ты хуйней занимаешься Это по поводу а, моего интернет-бизнеса, моего образования. Понимаете, ребят? То есть я человек, который сделал товарооборот в 33 тысяч баллов, я не имею права обучать других, кто не делает 33 тысяч баллов, сделать 33 тысячи баллов. Притом при всем, что один из моих самых лучших результатов в сетевом маркетинге это за 4 месяца товарооборот 135 тысяч долларов. Но тогда я был очень сильно погружен в сетевую компанию и вдруг этого, этой компании не стало. И моего бизнеса не стало. И тогда я пересмотрел свой взгляд вообще в принципе в построении сетевого бизнеса. Как в упор и пиар тупо своей сетевой компании. Поэтому я начал развивать именно свой бренд, свою личность. И этому обучаю свою команду и своих учеников. И что вы думаете? Я вышел в интервью с Игорем. На эмоциях, то есть представьте, у меня внутри все кипело, я очень импульсивный человек, мы там не на доброй ноте как бы распрощались, буквально после того, мы час времени брали, общались в интервью, через час времени мой кабинет был уже заблокирован. Мой кабинет был уже заблокирован. И когда я начал писать, меня заблокировал мой правообладатель в WhatsApp, детский сад, ясельная группа. Я через три, через главного правообладателя, через генерального директора корпорации ТНД пытался доносить информацию. Он ее поддержал, то есть генеральный директор поддержал. То есть все три правообладателя, они были, од а а а они были одного мнения и Тыкали мне, что я нарушаю пункты 10.1, 10.2. .1, 10 Понимаете, из-за того, что я занимаюсь инфобизнесом и дал отзыв, и из-за того, что я э -э -э согласился на интервью с Игорем Шабином. Круто, круто. Так вот, ребят, и на этом же все не закончилось. И когда я начал в Фейсбуке писать правобладателю, спрашиваю: "Слушайте, а вы мне чек выплатите за июнь? Я сделал в июне товарооборот больше, чем декабрьский." и я сделал работу я ничего не нарушил мне не важно ваши межличностные отношения что вы там, там чего то кого то не понравилось и вы видите ли как то всполошились мне начали говорить слушай давай ты сделаешь товарооборот 100 тысяч баллов и я тогда подумаю то есть и в три раза вырасти я подумаю нестеренко почему то ушел с тнд и начал там что то кого то обучать когда у него был миллион баллов товарооборота что к чему? Что, к чему ребят короче мне не хотели выплачивать чек но так как мы живем я живу в прекрасные в прекрасном государстве в республике беларусь и я тоже не пальцем деланый грубо говоря не из простачков я ясно дал знать что у корпорации будет проблемы и благодаря в поддержке хорошим людям в том числе игорю жабиным да то есть он звонил Топ-лидером звонил в э, руководство в э, Беларуси. Он э, пытался помочь мне решить данную ситуацию, потому что он чувствовал вину свою в этом. И в любом случае, благодаря еще поддержке э, директору Тианде дилерского центра в Беларуси, мне выплатили чек. Мне выплатили чек э, с условием, что я подпишу э, э, расторжение сотрудничества с корпорацией Тианде. И на этом же все не закончилось, ребята. И я, я ясно дал понять что люди приходят на меня и многие люди начали уходить за мной конечно же но даже те люди которые не ушли за мной и хотели вывести деньги корпорация начала запрещать им вводить их деньги понимаете ребят что вот какая чушь творится Любой человек, я даже в директорском уровне могу подписаться в другую сетевую компанию для скидки товара, которого нету, грубо говоря, в ТНД, и запрещать мне пользоваться продуктом, и оперируясь на это, что я тебе сейчас блокирую счет, грубо говоря. Ну, это они так отвечали некоторым моим партнерам, которые в принципе за мной даже не пошли, то есть, ну, вот в новую сетевую компанию. Поэтому, ребят, это, это капец, это полный трэш. Поэтому, э, ребят, если вы меня хоть как-то поддерживаете, если вы меня услышали, вы чувствуете, что это полный трэш, и так это просто оставлять нельзя, пожалуйста, ставьте лайки, ставьте дизлайки, хейтеры, все вот эти антисетевики, сетевики ТНДшники, которые до сих пор слепо верят, что ТНД это прям суперсемейка Адамс, можете ставить дизлайки. Я даже вас призываю, ставьте дизлайки, пишите комментарии, таким образом вы помогаете это видео продвигать благодаря алгоритмам, социальным сетям. Пишите комментарии, пишите свое мнение по этому поводу, позитивное, негативное, мне я, я все прочитаю, попытаюсь на каждое вам ответить. Доказывайте что-то, ну как бы там, я не знаю, пены у рта у меня нету. Я, я это видео не пишу, чтобы вы, дорогие эти андешники, поперли со мной куда-нибудь. Я не нуждаюсь, у меня с этим все в порядке. Я уже буквально вот в этом месте закрываю лидерский ранг в новой сетевой компании. Я, я особо за это не переживаю. Но я хочу, чтобы вы помогли вот такой вот трэш и беззаконие просто пресечь, понимаете ребят я а, мои партнеры там вообще показали договора ип которые они заключали с корпорацией там через какие-то фирмочки им выплачивали деньги и а, сегодня они не хотят выплачивать некоторым моим бывшим лидерам потому что они даже и со мной не пошли за мной в, в другой проект а, не хотят выплачивать им чеки Давайте мы вместе поддержим и распространим это видео для того, чтобы хоть как-то повлиять на индустрию всего маркетинга, потому что на это нельзя просто закрывать глаза. Делитесь у себя на стене, пускай вы же сетевики, вот в особенности сейчас будут меня очень много сетевиков смотреть. Делитесь и используйте это видео как инструмент против тиэнде. Пускай лучше люди не пойдут ко мне. Моя задача, чтобы люди даже не оставались в тиэнде, потому что это безобразие. Я отдал больше двух лет ТНД, не пошел за Игорем, да я сейчас даже не пошел за Игорем, ну вот многие думают, ты наверное там до Игоря побежал, нет, я своей команде дал выбор, тот кто за мной пошел, я дал выбор, я презентовал две хорошие сетевые компании, одна из них была жабиная компания, конечно же, потому что... Это человек, которого я люблю, доверяю, уважаю, который, в котором я уверен, но моя команда выбрала совершенно другой путь и я пошел вместе с командой. Не я выбрал, а команда моя выбрала, и я пошел, принял их выбор и пошел развиваться вместе с ними. Поэтому, ребят, делитесь себя на стене, используйте этот видеоматериал как инструмент, чтобы люди пошли лучше к вам в команду. Но не оставались в Тианды. Ребят, с вами был Виктор Бондолет. <с> экс. Либо же бывший золотой директор корпорации Тиандэ. Всем большое спасибо за внимание. Кто досмотрел это видео до конца. оно не маленькое. Еще раз. Лайки, дизлайки, комментарии. И делитесь у себя везде. Где только возможно. Помогите распространить это видео. Я вам буду примного благодарен. Все, ребят. Пока-пока. И до следующих встреч.